Не плачь, душа, прошу тебя, не плачь. Не стоят слез чужие пересуды. Есть в каждом хоть немного атеуды, И каждый хоть немного дополач. Не верь, душа, не бойся, не проси. Ни у кого, кто небу, не причастен. Благодари за тулику участие И всем, кто обижал тебя, прости. Душа моя, зачем тебе нести обиды, груз? И тяжесть осуждений. Ты не сумела избежать падений, Но ты смогла подняться и идти. Есть в каждом хоть немного от Христа, Ищи его, и он тебе ответит. Безгрешные только маленькие дети, От суеты свободна простота. Не плачь, душа, и погляди отрез. Не забывай, ты тоже образ Божий, Его в себе несет любой прохожий. И на плечах у каждого свою грязь.